На протяжении всего месяца геймерское сообщество обсуждает Red Dead Deception, или как там его? <саспорганизм> Resurrection? Resurrection. Блин, вылетел из головы название. Это Western, Red ковбой игра 2016 года. Ну вы поняли. А, <саспорганизм> она, вроде она. Ну да, точно она! Атмосферный дикий запад, огромный открытый мир, поразительная графика и инновационная. сверхреалистичное катание на лошадях. Что за платва! Ладно, очевидно, что я стебусь. Речь о втором Red Dead Redemption. Игра, конечно, не без недостатков, но в целом весьма необычный экспириенс и сильно выделяющийся тайтл от создателей серии GTA. Первые 20 часов геймплея занимает установка, а потом еще прохождение часов туториала, а потом вдруг уже внезапно понедельник, и тебе пора на работу или учебу. И ты такой, эй, я вообще-то 4 косых отдал за эту игру, и выбиваешь себе больничный. Целая эпидемия mm -hmm. была, RDR 2 признан одним из оптимов, что RDR 2 засасывает в себя глубоко и надолго, здесь приходится буквально жить жизнью главного героя и посвящать время его неспешной бытовухе. Готовить еду, бриться... Принимать ванну. Самому Через. игроку об этих действиях в реальной жизни на время игры придется забыть. В общем, это как большой наворочный Тамагочи. Нельзя разве что в туалет ходить, и в этом плане Тамогоч, конечно, пока выигрывает. В общем, как я, я понимаю, не каждый смотреть. готов выкатывать довольно крупные деньги за навороченный Тамагочи, поэтому предлагаю рассмотреть бесплатные альтернативы из Google Play, которые как раз выглядит так, если бы главный герой RDR 2 все-таки сходил в туалет. West Dead Redemption, известная также как удаленное удаление красного мертвого отверстия гунформации 2. Бедьте легенды ковбоев диким охотникам в западной жизни и дикими играми по борьбе с культурой. Игра Wild West Dead выкупа 2 лучшая из западных ковбойских стрелков и боевиков скотоводов. это гениально, если бы Фаргус до сих пор. Бывал, обязаны были бы выпустить Red Dead Redemption 2 под названием Боевик Скотаров. Мы управляем бывалым шерифом, повидавшим на своем веку всякое. Его уже ничем не запугать, но какие-то ублюдки похищают его жену. Что мы узнаем от самой жены шерифа, когда берем у нее квест? А еще она продает оружие в своем специальном магазине. В общем, удивительная женщина, все успевает, как будто в трех Почему сна, она в, и в находится и миссии с оружием выдает. Игра весьма усердно пытается косить под RDR2. Посмотрите на эти восхитительные заснеженные горы и тщательно проработанную физику сугробов. В оригинале все хвалили, что у коней машонка уменьшается на морозе. Что ж, здесь от ковбойского экшена яйца сожмутся у самого игрока. Потому что попробуйте уложить разъяренного льва, когда у вас в арсенале всего один перочинный ног! Стоп, что? Откуда в Лизиных Горах Техаса взялись звери? Действительно, Нет, откуда вообще думать, Еще и бегемот Все, ополчились против бедного боевика-скотовода. Да, даже да, даже да, тот самый да, легендарный кабан из rdr 2 да, Если все эти звери в сеттинге вестернов вам показались странноватыми, да, то подождите, всему этому есть логическое объяснение. Все же абсолютно очевидно. Создателям жуткие этой игры теории. Плохо, они просто набрали случайные тренировки, которые им попались под руку. Думали, я опять какую-нибудь поехавшую крипи-теорию замучу, да? К сожалению, реальность страшнее любых конспирологий. Wild West Redemption. Игра, которая предлагает нам эпичный дикий запад в 3D, который практически не отличить от реального. VR-шлемы. Путешествие в реальный Техас. Пфф. Забудьте обо всем этом. Только здесь представлена самая настоящая ковбойская жизнь без всяких прикрас. Одиночество. Бессмысленная рутина давящие на психику пустоши. Только ты и твой конь. И трюки с рампами! Йоу! Кикфлипни своего коня на рампы и делай грань, И множество других зрелищных приемчиков. Теперь понимаете, зачем люди любят скейтборд? Чтоб не мучить лошадей! Тони Хоук Про Скейтер Wild West Edition. Развлекаемся в пустой никчемной игре, как можем. West Mafia Redemption. Артурчик Хохотунчик заценил. Пользователю Google тоже зашло, поставил 5 ЗВЕД и нет, три звезды. Потрясающе! на обложку игры их приклеивать. Первое, что вы поймете, играя в этот высер, это что пешком передвигаться здесь намного быстрее, чем на лошади. Лошадь здесь такое ощущение, что вообще на самом деле фейковая декорация из камня. Удары ножом от нее отлетают как от стены. Говоря о стенах, сражаться тут нам предлагают с вооруженными домами. Это уже Red Dead ренновация какая-то. Зато в игре нет невидимых стен, настоящий открытый мир, зацените. Еще одно доказательство надо. Выкусите шараев. с нет, но таким же названием есть еще одна игра от тех же разрабов, которая довольно сильно отличается от предыдущей. Дело в том, что самым эффективным методом борьбы с ковбойской мафией тут является сковородка с ее мощнейшими хедшотами. Пуга! На этом игры про Дикий Запад со словом Redemption в названии кончаются. Но тут в похожих всплыла такая дичь, что просто не могу не показать. Apes Age vs Wild West. Прямо против Дикого Запада. Наконец-то нормальная экранизация планеты обезьян. Инопланетный корабль врывается в атмосферу Земли и с лютейшим грохотом терпит крушение где-то в районе Техасских каньонов. С лютейшим грохотом! Вы, наверное, думаете, что на корабле прилетели те самые мартышки, но нет, разумные обезьяны уже какого-то черта забыли на Земле, а внутри НЛО оказываются реальные пришельцы, которым приматы решают помочь восстановить корабль. Добрые инопланетяне в благодарность наделяют лидера обезьян телекинезом и даруют приматам сверх разум, лазерные пушки и прочие технологии будущего. Собственно, именно так эти приматы и создали данную игру. Тем временем, наш герой, какой-то очередной шериф, конкретно так охреневает от всего увиденного. Просто посмотрите на его лицо. У мужика сердце в пятки ушло. Я видел некоторое дерьмо. В общем, более-менее взяв себя в руки, человек не черы, и отправляется разобраться с ситуацией по-ковбойски. А именно, идет стрелять по обезьянам. Чувак, что они тебе сделали? Обезьяны дают ковбою отпор, но теперь это уже дело мести. Приматы не успокоятся, пока не истребят все местное население, причем их же методами, из револьверов верхом на лошадях. И началась война. Такая-то странная анимация боя. Слушайте, я не то чтобы куда-то тороплюсь, но мы не могли бы побыстрее? Он наконец-то. Обезьяны и ковбои. What? Звучит круто, но, увы, на деле это скучнейшая хрень. Вот ты просто идешь на задание уже несколько минут через всю карту и ничего не происходит. Хотя в этом плане RDR2 скопирован достаточно достоверно. Как и вся наша жизнь. Столь медленная, но столь мимолетная. Порой время летит стрелой, а люди ползут. Мы часто откладываем жизнь на завтра, которая никогда не наступит. Потому что завтра это вчерашнее сегодня. Ты вроде идешь вперед, но все, что ты видишь перед собой, это ровная противоположность зад. зад. И мало времени мы имеем, а много времени мы просто теряем. Ой, что-то философию совсем унесло. Видать, пересмотрел сериал Посетите Землю. Я озвучил 6 эпизодов и хочу искать этот проект к просмотру. Он заставляет взглянуть на привычные вещи под другим углом, и в принципе. В свое время. Не играйте в плохие игры, это за вас всегда сделаю я. <с twitch> <правдающие> да, какая же дичь <правда Beyond worthwhile>, попадается в мобильных играх. Вот. И главное, их никто и не блокирует в основном даже за авторские права. В общем, делать явно на коленке. Тупо ради денег. Так.